На фоне практически квартального заточения людей по домам и глобальной остановки производств мы видим, как индексы вновь штурмуют максимумы. S&P 500, Dow Jones, а NASDAQ обновляют максимумы с завидной регулярностью. Почему эта ситуация интересна? Да потому что она нелогична и непонятна. Нам известно, что ФРС через банки, естественно, которых ограниченное количество, наполнило рынок деньгами. А в тот же момент правительство говорит о поддержке бизнеса льготными кредитами. Но кредиты банки не торопятся выдавать, а скорее аккумулируют средства у себя на счетах. Разве что скупая дешевые акции мелких компаний, ну, что называется мусорные, этим обусловлен рост стоимости некоторых акций в сотни раз. Банки точно знают, что часть выданных кредитов не удастся вернуть, потому как компании будут банкротиться. И сейчас уже известно, что 30% населения США пропустили очередную оплату по коммунальным платежам. При этом часть населения занята бунтами, а ситуация с коронавирусом даже не выходит на плата. Плюс к этому отсутствие статистики. Да, конечно, была объявлена статистика по безработице, по заявкам. По, по безработице но и здесь ее э, преподали как положительную динамику что часть э, рабочих вернулись на производство ну а остальная часть непонятно где и как и вернется ли куда-нибудь будет ли куда возвращаться это так сказать фундаментальная сторона рыночный взгляд говорит о том что падение стоимости индексов э, было настолько резким что не все крупные игроки успели выйти из позиции. Ну и для того, чтобы это сделать, необходимо вернуть цены, ну как минимум, к прежнему уровню, ну или близкому к этому уровню, чему, естественно, способствовали новости, ну и те же действия ФРС. Ну, новости подогрели всю эту ситуацию, и мы видим такое V-образное восстановление практически до тех уровней, ну до коронавирусных, так скажем, уровней. Дальше в дело включились те, кто а, либо обанкротился, но успел сохранить часть своих денег, либо те, у кого имелись накопления, увидев, что рынок растет и только здесь есть возможность спасти свои капиталы, двинули цену еще выше. А, об этом говорит еще и тот факт, что за последний месяц лидерами по обороту стали компании, которые знает любой человек, даже не связанный с фондовым рынком. Ну и те, кто приходит вновь на фондовый рынок, они, естественно, вкладывают в те а, компании, которые на слуху, те, которые видно, те, которые достаточно большие, крупные, что мы, в принципе, и видим. Таким образом получаем картину, в которой индексы на хаях, крупные игроки практически вышли из позиций, Потому как на следующей неделе все-таки будет статистика Начинается отчетность за второй квартал И тут мы увидим коррекцию Коррекция может быть сильной, слабой, не сразу Но она в любом случае должна быть Потому что, сами понимаете, этот период Компании либо не работали, либо получали минимальную прибыль Ну и крупные игроки все же рассчитывают на распродажу еще один график иллюстрирует а, уже очень сильное расхождение рыночной капитализации и ВВП США. Причем ВВП как минимум не растет, это мы видим из графика, и это уже некий сигнал. Здесь можно увидеть, как рынок разгонялся, был уже и без того перегрет, но, а, но в силу того, что президентом выбрали Трампа, и он твитами разогнал рынок до достаточно высокого уровня, если в 2016 году капитализация была а, порядка 19 триллионов, то текущая 32 триллиона и этот рост около 60 процентов за 4 года, то есть по 15 процентов примерно в год, но и не каждая компания может похвастаться доходами, а, рост которых 15 процентов в год и даже близко к этому. Некоторые компании дай бог в ноль отработали, а многие компании и с минусом заканчивали последние два года. Если мы знаем, что происходит сейчас, то как в этой ситуации мы можем поступить? Один из вариантов – это определить компании, которые плохо подготовлены к финансовому труду. ну просто ненадежные компании, найти ненадежные компании и их зашортить. В принципе, мы можем воспользоваться таблицей, по которой мы определяем надежные компании, чтобы узнать условия получения ручной и автоматизированной таблицы, пройдите по ссылке под этим видео. Ну а почему бы нам не определить слабые компании? Ведь показатели мы можем сделать любые, выборку любую. Так что давайте приступим. Возьмем индекс Russell 2000. Здесь сосредоточены компании средней капитализацией, Ну и э, здесь компании есть такие, которые очень сильно волатильны. И первый коэффициент, который мы выберем, это коэффициент бета. То есть те компании, которые имеют коэффициент выше единицы, реагируют на движение рынка быстрее, чем рынок, ну или больше, чем рынок. Я отобрал компании, ну в первый фильтр поставим больше двух. Числовые фильтры больше двух. И от те из двух тысяч компаний все, кто выше этого показателя. Затем выберем... Те, которые больше закредитованы. Ну, фильтр по цвету возьмем давайте красный. Затем низкая рентабельность. Продажи плохие. Ну и затем отсутствие какого-либо роста. Отсеялось несколько компаний. Вот одну из этих компаний я выбрал. Давайте ее рассмотрим, потому что график здесь показывает, что компания отросла от минимума. А это значит, что она реагирует на движение рынка и достаточно быстро реагирует. И мы видим, что неплохо так отросла и можно ее шортить. Потому что бета у нее высокая. Давайте посмотрим какая. Бета 2,7, то есть в 2,7 раза она сильнее реагирует на движение в целом рынка. И мы видим, что показатели здесь достаточно слабые, и тем более, что это представитель э, специализированного ритейла, который ритейл и так на самом деле не очень хорошо себя чувствует, и мы понимаем, что э, двигаться вверх он вряд ли будет, по крайней мере будет стоять. Ну а что касается специализированного ритейла, то здесь дела, я думаю, что пойдут все-таки вниз при общем э, негативном новостном фоне. Ну что ж, осталось нам только посмотреть опционы по этой компании и зашортить ее при движении всего рынка вниз. На самом деле таких компаний выпало около десятка. Если вы хотите узнать тикеры всех компаний, то проходите по ссылке, узнавайте больше, забирайте себе такую таблицу ну и делайте скрин, скрининг компаний как надежных, так и ненадежных. То есть в любом случае у вас будет набор компаний для того, чтобы проводить выгодные сделки. Удачных вам сделок и профита. Увидимся в следующих видео.